Всем здравия, Вот у меня сейчас плюс 11 на улице. Он небо чистенькое. Он солнышко вышло. Вот такие пироги. Весна вовсю. Он всю лети, везде всегда и для всех. Обнимаю нас всех, родные. Давайте всем пока-пока. Но они все равно держатся и стараются расти. Вопреки всему. Да некоторые растения уже сдались, вот, например, как вот это вот и в спячку впали, чтобы выжить. Но все равно они хотят жить. Им эта зима нахрен не нужна. Это искусственно привнесенная хрень. Такие пироги. Думайте, думайте. Блять, Еще подтверждение. Вон травинка, блин, зелененькая пробилась. Она выжить пытается. Какая нахер зима? Она им нахуй не нужна, эта зима, понимаете? Не нужна. В общем, думайте. Думайте, делайте выводы. Всем добра, тепла, света, правды и справедливости. И все летие. И еще показываю. Вот, тоже зеленые листики, цветочки тоже остались. Понимаете? Оно все жить хочет. А его вот этой гадостью замораживают и убивают. Выкачивают жизненную силу. Точно так же, как и со всех вас. Поэтому давайте все-таки уж вместе сделаем это все летие. Хватит с нас этих морозов. Всем здравия. Сейчас покажу кое-что. Вот что зима явление неприродное. Вот посмотрите. Листья на растении зеленые еще. А на улице минус. И все в этой белой гадости. Понимаете, растения... Хотят цвести постоянно. Им не нужна эта зима. Зима это, как сказать, шоковая заморозка для них. Смерть, грубо говоря. Здравия, родные. Вот сейчас показываю. Смотрите, вот это у меня сейчас такое свечение. Вот в, то, вот в том месте, вот там вот, там были вот эти столбы световые. Вот где церковь, я показываю уже. Вот, вот так небо, все светится, светится. Вот там лес. Вот тут у нас... Подстанция тоже вот За деревьями Вот она тоже, видите, светится это небо Вот такие пироги Там ничего нету вот. Там еще какая-то Энергосистема Или хрен его знает что-то В общем, такое ощущение, что вот в тех местах Просто собирается энергия, грубо говоря Поэтому и свечение такое Ну ладно, всем добра, и света В общем, получается Антоха, как у тебя тогда было Тоже Дождь теплый. И хотят это резко заморозить. А мы им о! Кукиш на постном масле. Все растает, все будет тепло и хорошо. Больше никакой это ледяной гадости, никаких этих маразов. Только все летие. Давайте. Всем добра, тепла и света. Вот, продолжение. А вот самое главное попрошайка пришла. Ну, подруга будешь? Яблочка вкусная, да? Вот. а говорят, а хищники, а яблоки это трескают, за общеки. Да? А. Ну давай, давай. Ну все, не, не хочешь, я наелся? Я ну все. ладно. На, поешь? О, ну блин, за пальцы-то зачем кусать? Вот такие пироги. Так что вот так вот. Ладно, давайте всем добра, тепла и света. Все летие, круголетие. Здесь и сейчас. Ничего. не так. Если не испарки, и слава А ты когда стол? А я пока навью папча. Вот. Вот опять пришла яблочко. Вот Настроение так. часть. Ну, Только Хищница, охотница. Да яблок. Вот, вот да? И Подруга. Вот такие пироги. Здравия, родные. Вот сейчас сижу, яблочки кушаю. Вот. А вот тут у меня сидит клянчильщик один и второй. Вот. Вот это у меня яблочка нарезанное. Будешь? Ну, вкусно, да? Ха -ха. Эй! А будешь? Будешь яблочко? Зубов передних нету. Эй, вон, смотри, вон яблочко. Даже кошка яблоко ест. Вот такие пироги.